Всем здорова, с вами Игродрона. В этом видео расскажу и покажу, как можно сделать интересный балл дремля Сокер 2019, с помощью которого вы сможете выиграть вратаря или другого любого футболиста. Итак, друзья, запускаем игру. Кстати, эту идею мне подсказал мой подписчик, за что ему отдельное спасибо. Итак, начинаем игру. Я сегодня буду играть Арсеналом против малоизвестной команды. Для меня в этом матче главная задача – жестко нарушить правила. Причем это нужно так сделать, чтобы одно из моих футболистов то есть чтобы он получил красную карточку. И вот команда соперника атакует. Я сейчас постараюсь сбить кого-то с ног. И вот, пожалуйста, чистые пенальти. Повтор момента. Теперь нам нужно нажать паузу. Пока мы видим, что все наши игроки без красных карточек. Теперь давайте посмотрим мгновенный повтор, чтобы узнать, кто нарушил наши правила. Вращаем камеры, подбираем нужный момент. А вот этот футболист. Давайте приблизим, чтобы прочитать имя на футболке. Это Мустафи. Теперь заходим в управление командой. И меняем Чеха с Мустафи. Чех выйдет в поле а Мустафи на ворота. Возобновляем игру. И мы видим, что Мустафи выгоняет и дает красную карточку. Питер Чех по-прежнему на воротах. Команда противника забивает пенальти. Продолжаем игру. Идем к воротам. И что мы видим, друзья, вратаря на воротах уже нету. Чех полевой игрока на воротах нету никого. Пользуясь слышим, соперники забивают нам еще один гол. А нас на воротах никого не будет до самого конца матча. Ну а на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Гассей Андрей. Всем удачи всем пока!